ходить в центр Фамаригаут мне здесь очень нравится здесь я нахожу таких людей которые стремятся к развитию к совершенствованию это очень водушевляющая обстановка очень приятная добрая атмосфера которая чувствуется без всяких слов и я чувствую что это то что нужно человеку то что дает развития и продвижения. И сегодня такой и знаменательный день в моей жизни, когда я прошла инициацию. Немножко волнуюсь, <laughs> что не умею говорить. Состояние очень необычное. Такое умиротворение после инициации равновесие, и я думаю, что она изменит значительно мою жизнь.